Меня зовут Мария Албашова, очень рада всех вас приветствовать. Невероятная энергетика была у нас на последнем региональном семинаре в Екатеринбурге, о чем мы сегодня с вами тоже поговорим, увидим прекрасные фотографии, узнаем, как оно там все происходило. Я хочу вам напомнить, что любые вопросы, которые у нас с вами есть, которые у нас возникают, мы с вами задаем Каждый вторник до 12 часов из нашего личного кабинета и делаем пометочку «Вопрос на вебинар». Все эти вопросы собираются, и если есть необходимость подключить юридический департамент, подключаем юридический департамент. Если вопросы связаны с сетью, мы на них отвечаем здесь на вебинаре. В общем, любые вопросы, друзья, задавайте, не стесняйтесь, это будет правильная коммуникация наша с компанией. Всем большое спасибо. Я знаю, что огромное количество людей просто в восторге уже всю неделю, потому что на прошлом вебинаре мы уже об этом говорили и презентовали. И наше приложение TaxFone уже вышло на iOS, и теперь все партнеры, все наши люди, знакомые, друзья, родственники, которые являются обладателями техники iPhone, могут себе тоже загрузить мобильное приложение, пользоваться. Uh, я, честно скажу, прям радовалась, потому что uh, я видела только несколько раз в глаза приложение до того, как uh, увидела его на через пять месяцев uh, работы в компании. Поэтому, конечно, я его загружала и смотрела, как оно работает на uh, друзьям на андроиды. Вот, теперь есть такая возможность загрузить и пользоваться. Теперь прям удобно. Недавно проводила презентацию бизнеса одному из партнеров в Ижевске, когда приезжала туда. И, знаете, было интересно... Когда он начал задавать технические вопросы, сам молодой человек, у него есть несколько автомобилей в пользование, такой, знаете, мини-таксопарк. И когда я взяла телефон, такая, знаешь, сразу показала ему, как ездят, показала стоимость поездки, стоимость посадки, очень было интересно. Вот, поэтому, друзья, пользуйтесь на здоровье, применяйте этот инструмент теперь на своих встречах. А у нас прошел региональный семинар в Екатеринбурге. Это был последний региональный семинар. Куда компания приезжала со своими подарками, потому что ей было важно определить, кто же по регионам, партнеры, те люди, на которых она может рассчитывать, как на тех людей, которые являются, не постесняюсь этого слова, золотым запасом таксфона. Люди активные, позитивные, креативные, которые с компанией пойдут дальше продвигать нашу идею. Итак, на семинаре в Екатеринбурге был сам основатель Шестопалов Ярослав который приехал буквально на один час, а, смог ответить на все вопросы партнеров, которые были заданы. Ярослав презентовал наклейки а, и все партнеры, которые могли получить наклейки. Ну, вообще, знаете, было приятно уехать а, с подарком. Есть, конечно, а, обязательное такое, знаете, условие всех партнеров, которые получили наклейки, им необходимо обязательно отчитаться. Отчитаться об этом чуть позже скажет у нас еще Инесса. Вот, и, ну, прям, знаете, было интересно наблюдать о том, как наши друзья и партнеры э, сворачивают эти наклейки и везут их в свои города. Ну, вот, я знаю, что некоторые хотели обклеивать ими гаражи, нет, друзья, гаражи нельзя, только машинки, только исключительно машинки, вот, двери, себя тоже нельзя. Вот они, наши машинки, друзья, уже обклеены, сфотканы, представляете? А какой флешмоб сейчас пройдется вообще по соцсетям, потому что а, такие, такие фотографии будут выложены всеми, кто взял наклеечки себе. Вот, поэтому, друзья, скоро нас будет очень много по всем городам, вот, особенно в тех краях, где прошли региональные семинары. Вот, с чем вас поздравляю, этим, друзья, нужно пользоваться. Вот они, наши региональные семинары. Если какие-то есть вопросы то обязательно посмотрите, вот у нас, видите, ответственные за проведенные региональные семинары в Ростове, в Челябинске, в Воронеже, в Хабаровске, Санкт-Петербурге, в Алматы, в Ярославле и в Екатеринбурге. Если есть какие-то вопросы по а, уже проведенным семинарам, пожалуйста, вот, есть у нас ответственные, им набирайте. Все участники региональных семинаров получали подарочные доли. А подарочные доли компания выдавала за личное присутствие на семинаре, за обучение. Это не просто подарок ради того, что вы приехали, нет. Это знак благодарности компании, что вы приехали, что вы увидели всю философию компании, то, куда она движется, какие у нее планы, какие у нее цели, Что вы приехали сами лично познакомиться и с руководящим составом, и с лидерами, и кому повезло, с а, самим Ярославом. Поэтому все участники получили а, свои доли. Эти доли будут начислены, друзья. Сейчас ведется перерасчет, специально подсчитывается. Поэтому скоро мы с вами получим счетчик долей. Как только мы поймем, сколько у нас подарочных долей было, подарена компании всем партнерам, поэтому ожидаем, скоро эти технические вопросы у нас уже появятся. Был специальный брифинг от членов стратегического совета, вот здесь мы все вместе находимся, очень нам понравились на самом деле и вопросы, и тот теплый прием, который был организован. Отдельная благодарность организатору семинара Ольге Козык и ее команде, друзья, спасибо вам большое, действительно, все было сделано на высшем уровне и прям спасибо за то вообще за вашу энергетику, за вашу энергию, за ваше спокойствие. Мы всегда чувствовали и понимали то, что все, знаете, предвосхищали наши прямо желания. Благодарю. А верю, что многим тоже все понравилось. А мы получили потрясающее обучение, а обучение и от Александра Семенова от Инессы Егоровой, мы увидели а, практикум и смогли посмотреть, как вообще работают профессионалы. Виктория Тараненко, а, ну, я тоже давала там кое-что, можно было посмотреть презентацию с моей подачи. Вот, представляете, после того, как приехал Ярослав, были сделаны... Общие фотографии, все было приятно разбавлено, знаете, таким колоритом в черно-желтых цветах. Вон, видите, там на фоне шарики желтые. В общем, настроение действительно было и одновременно рабочее, и очень-очень праздничное. Собралось более 200 человек, друзья. А, прекрасный наш ведущий, благодарность ему отдельная, Макс Абрамов, создавал потрясающую вообще атмосферу, все очень профессионально, ну и, конечно, апогеем вообще всего стал невероятно вкусный, вот он, знаете, был настолько вкусный, не, не то, что он... Тот красивый, как вы видите, да, вот он прям реально самый, наверное, один из самых красивых тортов, которые мы видели так с фона, но он действительно был очень вкусный. Спасибо большое организаторам, что позаботились о стратегическом совете и принесли нам этот тортик. Мы его даже попробовать успели. Спасибо огромное. Невероятно красиво, сладко и вкусно. Вот. И, друзья, у нас с вами в очередной раз мы открыли рубрику для того, чтобы... Каждый раз мы могли с вами встречаться с людьми, кто где-то а, в своих регионах получает результаты, что они делают, что вообще, как они используют то благоприятное время сейчас до нашего начала бизнеса, потому что бизнес мы начинаем в середине октября. И очень важно посмотреть, что же сейчас делают люди по регионам, которые имеют хорошие результаты. Я хочу сегодня на нашем мастер-классе от практика познакомить вас с человеком. Это предприниматель, линейный предприниматель. Невероятно интересная личность, многосторонне развитая. Зовут его Макс Абрамов, сам он из города Тюмень. Он действительно сейчас имеет еженедельный рост своих людей, чеков у него и у его людей. В структуре уже более 100 человек. Доход его составил более 300 тысяч, поэтому мы а, на ближайшие 5-7 минут, Макс, приглашаем к тебе к микрофону, чтобы ты мог поделиться а, теми вещами, практикой, теми фишками, которые ты используешь, потому что мы тоже все хотим быть очень успешными. Макс, присоединяйся, мы тебя ждем. Все, всем привет, Маша, спасибо большое. Так слышно меня поставили? Друзья, если вы меня слышите, поставьте плюсики. Так, вижу, вижу, что все так. Меня видно, хорошо? Поставьте минус, если меня видно. Все, вижу, что у меня получается видно, слышно. Хорошо. Все, всем привет. Меня зовут Макс Абрамов. Я каменщик, монтажник, электросварщик, личник третьего разряда, капитан запаса. Играю на фортепиано, баяна, на баяне, гитаре директор интернет-магазина kaposcenter.ru эксклюзивный представитель итальянской а, профессиональной косметики Капус Professional вам порекомендовать что-нибудь? а также действительно очень мощный и богатый лидер в Тюменской области компании TaxFone Макс Абрамов кто хочет мою свою команду? друзья, ну конечно шутки шуточками но давайте начнем как говорим о генерал «Меньше слов, больше дела». Я сейчас расскажу свои секреты, поделюсь с вами своими секретами, хотя не люблю это делать. Но Игорь Ман тоже один из моих наставников, говорит, что как бы я не делился своими секретами, вы все равно делать ничего не будете. Поэтому тот, кто будет применять то, что я применяю, тот будет добиваться успеха. Тот, кто будет лениться, соответственно, успеха не будет. Вы знаете, в курсантские времена... Я нашел для себя духовного наставника, это Александр Васильевич Суворов. Это был маленький худощавый человечек, который стал генералом и не проиграл ни одной войны, ни одной битвы. Я подумал, почему вот так происходит в его жизни. Читаю много литературы и понял, и нашел основные фишки. И один из его главных девизов, который я взял на свою жизнь и который мне всегда в любом деле помогает, это его «Великолепные слова». Записывайте сейчас, если есть ручка, блокнот. «Найди себе образец героя, поравняйся с ним, обгони его, слава тебе!» Еще раз. «Найди себе образец героя, поравняйся с ним, обгони его, слава тебе!» Вот и в компании TaxFone я нашел для себя образец героя, я посмотрел, что он делает, как он делает, и начал просто его копировать. И благодаря этой копии я пришел к тому результату, то, что вы сейчас видите. Я занимаюсь буквально этим направлением, ну, наверное, полтора-два месяца, потому что я до этого был в отпуске, у меня тоже свой бизнес, занимаюсь параллельно еще своим бизнесом. И вот параллельно мне еще интересно вот это направление, которое приносит действительно деньги. То есть, когда я почувствовал реально деньги, живые деньги на своих руках, у меня стала, моя уверенность еще возросла, и я стал двигать это дальше. Следующее, то, что меня всегда вдохновляет, и даже может не вдохновляет, а то, что я рекомендую всей своей команде. Кто-то для себя это при, принимает, а кто-то не принимает. Но этому, этому нужно учиться. Это важный принцип, который есть у меня, это настойчивость. Я очень настойчивый человек и всегда добиваюсь того, чего я хочу. Вы знаете, вы должны понимать э, по поводу настойчивости. То есть, вы когда обращаетесь и пишете своим там знакомым, друзьям э, в интернете, и вам начинают отказывать, вам пишут, что нет, мне это не интересно, э, все как бы не пиши мне, э, или по телефону вы звоните, говорит, он человек говорит сразу вам, что ему это не интересно, не нужно сразу брать и сдаваться. Понимаете, я вот привожу пример своей команде. Э, что наши продажи, они похожи ну, на секс. Это когда мужчина подходит к девушке и хочет от ее добиться, она ему говорит «нет». Ну и какой-то а, мужчина, конечно, разворачивается и уходит. Скажите, женщина, что вы об этом мужчине вообще думаете, а? Вот. Вы думаете, что просто он тюфяк, он просто не добивается своего. Точно так же, когда вы делаете предложение другим людям по поводу покупки франшизы или вступления в вашу команду, необходимо быть настойчивым. Необходимо раз, необходимо два, три сделать предложение, четыре. И бить его до тех пор, пока он вас может сказать, что не пошлет. И то даже если меня пошлют, я все равно дальше приду с шоколадкой или с букетом цветов, но буду добиваться этого человека. Вот это очень важная черта которую я рекомендую всей своей команде. Настойчивость, понимаете? Быть настойчивым, постоянно бить в одну точку. Я ехал один раз в лифте с Вилли Токарем, Вилли Токарев, знаете, наверное, такого певца. Я говорю, Вилли Токарев, скажите, пожалуйста, секрет вашего успеха. Он говорит, секрет моего успеха – это бить в одну точку. И вы знаете, это реально. Поэтому бейте в эту одну точку и пробивайте ее. Дальше был вопрос, значит, как я себя заряжаю. Ну, так как я верующий человек, я себя, соответственно, заряжаю в храме каждое воскресенье, в молитве, на исповеди, исповедуясь, все. У меня как бы это внутри полностью я выхожу оттуда окрыленный, заряженный, я знаю, что я на правильном пути. Ну и плюс ко всему, когда бывает очень тяжело, Некоторые начинают как бы бухать, пить, курить, уходить в какую-то нирвану. Я делаю наоборот. Я просто слез, иду бегать. Три километра пробежал, весь свой порыв, какой-нибудь негатив я сбросил. И себя чувствую в отличной форме и готов дальше пробиваться и двигаться вперед. То есть я вам тоже рекомендую как духовную практику и также физическую практику. Тогда вы будете чувствовать себя всегда в норме. Также я рекомендую своей команде, что некоторые, да многие, наверное, еще до сих пор так и не делают. Может быть, из-за того, что просто ленятся, но не понимая, что в этом и заключается секрет. Необходимо каждому из вас выучить презентацию и знать ее от А до Я. Что это дает? Это дает уверенности в ваших словах. Я привожу себя, смотреть. к примеру, выходит певец на сцену, который плохо знает слова. И он во время песни работает внутри себя над тем, чтобы не забыть эти слова. И люди, которые сидят в зале, слушая его, они его плохо чувствуют. И его эта неуверенность, она просто передается. И его песня не трогает сердца. А когда человек выучил текст песни, он знает эти слова. Он уже работает над другим элементом. Он работает над эмоцией. Он песню эту передает эмоционально. И тогда эта эмоция касается сердца других людей. А в продажах нам важно не то, что мы говорим, а наши эмоции и наша уверенность в наших словах. Примите это. И обязательно... Выучи презентацию. Если ты сейчас человек смотришь, который с моей команде, который к моей команде находится, я тебе говорю прямо здесь в вебинаре. Выучи презентацию. Это важно. Вот что еще хотел сказать. Ну, в принципе, мои секреты закончились. И если вы хотя бы вот эти три элемента возьмете для себя, вы продвинетесь вперед. Поэтому в завершение я скажу свой любимый тост, который говорю на многих вечеринках. Кто не горит, тот коптится. Поэтому давайте выпьем за пламя жизни. Вау! Передаю слово Марии Алдашовой. Всем привет, Тюмень. А, Макс, спасибо тебе большое. Мы тут втроем а, почти... Большая часть стратегического совета залип, получала эту энергетику, которую ты передавал. Спасибо тебе большое, потому что действительно с, ну, с пониманием того, что делает тебя сильнее, и с такой энергетикой понятно, почему у тебя такая потрясающая первая линия. Вот, и еще команда рабочая. Друзья, просто я думаю, что всем понравился настрой и энергия Макса. Макс, огромное тебе спасибо. Друзья, у меня есть... Небольшое а, объявление по поводу а, тех партнеров, которые у нас а, пере, пересылали деньги на, за мероприятие в Москве, потому что сейчас будет информация по Москве, будьте внимательными. А, те партнеры, которые пересылали деньги через а, платежную систему, а, оплачивали картой да, с а, процентом, не переживайте, скоро все а, подсчитается и все билеты у нас с вами появится а, в нашем с вами кабинете. А для тех партнеров, кто уже начал оплачивать а, билеты внутренними платежами, друзья, И я вам хочу сказать, что это просто огромное благо, большое спасибо компании, что дали нам такую возможность, благодаря, друзья, именно вам, а тем людям, кто делает хороший сейчас товарообороты, компания смогла себе это позволить и открыть платежи внутренними, внутренними нашими деньгами. Поэтому... Вся информация скоро будет, друзья, все билеты, все, кто оплатил, у вас есть чеки, не переживайте, сейчас все подсчитывается, все проверяется, и вы, если вы оплатили, у вас есть чек, поэтому все билеты скоро вы получите в личном кабинете, они будут в электронном виде. Вот. А я сюда сейчас к микрофону приглашаю того, кто там иногда маячит у меня на заднем фоне, потому что кто-то хочет уже кофе, знаете, утро у нас тут началось бодро, мы сейчас в Москве находимся, тоже многие стратегические вещи были решены за последнюю ночь. Вот, Поэтому приглашаю сюда человека, который всегда невероятную силу дает людям, невероятную энергию. И благодаря ей сейчас в большом количестве не только городов, но и стран уже есть растущие команды. Благодаря именно ей сейчас эти команды выезжают на большое количество семинаров. Поэтому к микрофону приглашаю моего друга, отличного просто профессионала, Егорову, Инессу, друзья. Встречайте, давайте просто поднимем сейчас наш, а, на, наше настроение восклицательными знаками, чтобы Инесса знала, как вы рады ее видеть, друзья. Итак, жду ваших восклицательных знаков, Инесса, садись на кресло и вперед. Да? В Помаши рукой. Да. Привет, друзья, привет, да, доброе утро, доброго дня. В общем, наставник сказал сесть в другое кресло, я слушаю, знаете, сажусь в другое кресло. Ух, да. Да, да, послушно. Да, тут в этом я послушна. Как у вас дела вообще, как у вас настроение, скажите мне? По десятибальной давайте шкале оцените да. мне, как у, вас, как у вас настроение. Десятка есть, десятки, да, ого, сколько у нас десяток. Значит, я чувствую, что Сыктывкар, Псков, Питер... Архангельск, Северодвинск, Южно-Сахалинск, Москва на десяточку. Молодцы! Я вам скажу, что у нас сейчас, мы находимся в отеле «Рэдисон», здесь у нас была встреча стратегического совета, мы очень активно сейчас готовимся к мероприятию, которое у нас будет в октябре. Ух, и моя часть, это как раз поделиться с вами тем, что там будет. Вы не представляете, какая энергетика, я просто, у меня уже, ну, мурашки, это даже слабо сказано. И мы сейчас видим прямо из окна, у нас окна выходят на... Короче, нам из окна видно, как взлетают самолеты. И это, вы знаете, очень символично, я бы сказала, потому что мы приближаемся с вами к тому моменту, когда у нас начинается взлет таксфона. Мы с вами приближаемся реально к официальному открытию компании, потому что все, что было до этого, это было все на предстарте, это было все на предоткрытии, это было все еще предначало. И представьте себе, что нас ждет вообще в то время, когда вот, ну, если таким было предначало, друзья, что начнется после старта? Это просто ух, жара вообще. Я сейчас вам расскажу подробно, что там будет, а, поставьте, пожалуйста, давайте так, семерки, поставьте в чат, пожалуйста, те, кто уже купил билеты, те, кто уже счастливчики, уже с билетами, на это у нас грандиознейшее мероприятие. Да, да, люди едут отовсюду, ого, видимо, да, очень много людей, очень много людей, билеты разлетаются так, что просто мы не успеваем даже следить за динамикой, я вам скажу. И те, кто уже купил билеты, вы сейчас еще пока ничего не видите в своих личных кабинетах. Это не страшно, не переживайте, пожалуйста, все списки сверяются. А все списки сверяются, и в ближайшее время уже будут вывешены, все будет сверено, поэтому все, кто оплатил, не волнуйтесь, вы точно учтены. Сейчас просто, чтобы сделать общий список, нужно несколько списков сбить между собой, и все, ну, в общем, все будет хорошо, не переживайте. Я точно так же скажу вам по секрету, я купила билеты, еще ничего точно так же не вижу в своем личном кабинете, но я знаю, что все будет хорошо, в ближайшее время вы уже увидите билеты в своих личных кабинетах. Красивые, очень красивые билетики. Итак, по мероприятию. Значит, вы помните, что грандиозное открытие компании нас ждет с вами с 17 по 19 октября. Это будет Москва, это будет потрясающее место в Подмосковье, сейчас я о нем расскажу поподробнее. Давайте парочку орг-моментов. Мы с вами встречаемся в 15.00 у метро «Анина». Будет размещение по автобусам в соответствии со списками. Для того, чтобы все прошло оперативно, чтобы быстро мы с вами сели, быстро уехали, быстро расселились, нам понадобятся списки с детальной информацией, чтобы на орд момент у нас не уходило время, потому что наше время с вами стоит больших денег, и мы будем использовать его очень эффективно. Значит, мы приезжаем с вами в районе 17.00, мы прибываем в парк-отель Воздвиженская, у нас будет оперативное расселение, будет также в соответствии со списками, поэтому те люди, которые купили билеты, мы попросим у вас дополнительные сведения, паспортные данные, некоторые еще моменты, для того, чтобы расселение прошло у нас максимально оперативно. И там нас ждет общение, ужин и потом... И потом, так, давайте предыдущий слайдик, э, и потом, значит, начнется непосредственно программа, о которой я вам сейчас расскажу. Когда мы с вами сядем по э, автобусам, нас там ждут сопровождающие люди, которые будут вести, немножко расскажут вам о программе, подарят вам небольшие уже презенты сразу от компании и э, расскажут, как на территории там ориентироваться, где что, как находится, в общем, как там все будет. И у нас, друзья, большая радость, потому что нам удалось э, согласовать увеличение количества участников. Это отель, вот чтобы вы понимали, он никогда не проводил мероприятия подобного масштаба. Это отель, который в принципе не принимает организации вот с такой, знаете, бешеной энергетикой, как, вот которая как у нас. То есть он такой на более спокойно ориентирован. И слава богу, что они согласились принять нас сейчас в количестве... Озвучи сразу, да, количество. Да, вы представляете? Нам удалось согласовать в количестве 500 человек. 500 человек, друзья, на жду. 500 человек, вы вообразите себе. 500 человек соберутся в одном месте, где будет просто море драйва, и нас будут встречать, как подобает нам, с фанфарами, с оркестром, нас будут встречать цирковые артисты. И это все будет, в общем, прямо вот с самого самого начала встреча будет просто грандиозной. После этого мы с вами расселяемся. Так, расселяемся, ужинаем. И после этого нас ждет я буду прям подглядывать, потому что программа очень насыщенная, мне важно все до вас донести. И после этого нас ждет грандиозное такое, знаете, вечер праздничного открытия с фейерверком, друзья, с фаер-шоу. С грандиозным флешмобом, с крутой дискотекой вообще, с цирковым представлением, со специальным спектаклем, который специально под нас сделали. Все это будет сниматься на камеры. Там будет ездить специальная вот эта штука, которую я забыла, как называется, кран, кажется, а, которая будет все снимать и будут монтироваться потом совершенно невероятные ролики, которые мы с вами будем размещать в социальных сетях, и я знаю, как это работает, уж поверьте мне. Это будет просто нечто сумасшедшее совершенно. Это будет наш первый день. И для того, чтобы, для того, чтобы у нас все прошло с вами вот динамично, зрелищно, ярко, нам важно с вами выдержать некоторые общие моменты, чтобы это все, знаете, была крутая картинка. Итак, дресс-код первого дня прекрасен совершенно. Это джинсы. Джинсы и удобная обувь. То, что касается верха, мы это будут как раз-таки подарки от компании, это будут специальные белые футболки, в которых мы будем с вами танцевать наш грандиозный корпоративный танец. Я думаю, что многие из вас уже видели, как это происходило в Екатеринбурге, когда мы прямо стройными рядами встали, и у нас уже сейчас, хотя прошло сколько там, пару дней всего, более тысячи просмотров, 1200, кажется, просмотров на одном только Фейсбуке. То есть, друзья, это то, с помощью чего мы можем передать энергетику, и наш танец-флешмоб, который будет в первый день, он будет совершенно грандиозен. Итак, флешмоб, пер, э, дресс-код первого дня, вечера первого дня, это джинсы, и удобная обувь. Обувь, в которой вам будет удобно танцевать, в которой вы будете себя чувствовать свободно, комфортно, в общем, неформально совершенно. Дресс-код всего мероприятия – это такой нарядный casual, то есть это одежда, которая предполагает некий деловой стиль и, с другой стороны, некий комфортный стиль. Но это точно не какие-то, знаете, распущенные свитера, мы же с вами понимаем, что мы в крутом бизнесе находимся, правда? Вот, поэтому это что-то такое интересное, солидное, яркое, красивое. То, в чем вам удобно, с другой стороны, нарядный casual. Это будет дресс-код всего мероприятия, и в течение всего мероприятия, конечно, элементы желтого всегда приветствуются. У нас в этом же стиле будет декорирован с вами зал, совершенно прекрасный, светлый, чистый нарядный. Вот, и в этом же стиле, в общем, мы с вами вот в течение всего мероприятия будем. Дальше у нас с вами ждет второй день, второй день, про который я вам сейчас расскажу у нас будут очень интересные темы. Я их сейчас вам перечислю. Давайте, я знаете, что сделаю. Сейчас парочку слайдов вам еще покажу. А, второй день, когда а, у нас будут темы, мы с вами поговорим об очень важных вещах, поскольку мы находимся в определенной вехи Веха а, начала компании. Да? Мы поговорим, безусловно, об истории таксона, о том, с чего все вообще начиналось, как проходил этот предстарт, как прошли эти грандиозные полгода, которые взломали вообще шаблоны рынка МЛМ, рынка стартапов, которые сейчас притягивают к нам внимание огромного количества людей. Мы поговорим с вами о цифрах, мы поговорим с вами о динамике, мы поговорим с вами о том, сколько чего продано, как это все менялось от месяца к месяцу, и что нас ждет впереди в этой связи тоже. После этого у нас с вами будет презентация совершенно в новом ключе, в ключе, который вам будет очень легко дублицировать. Это будет очень ярко, красиво. Не могу сейчас, очень хочется вам рассказать больше, но просто правда не могу. Это будет для вас большой сюрприз, и это то, что усилит ваш бизнес очень сильно. После этого мы поговорим с вами о том, какие планы сейчас у компании, вообще куда компания идет, Какие шаги совершаться в ближайшее будущее? Мы обязательно с вами посмотрим работу приложения на большом экране. Вы сможете это транслировать все своим друзьям, близким, записывать видео и показывать, как это все работает. Мы поговорим с вами о том, как разговаривать сейчас с таксопарками, какой алгоритм вообще взаимодействия с ним. Мы с вами внимательно рассмотрим личный кабинет для владельца таксопарка с реальными участниками событий. То есть те люди, которые сейчас тестируют эти инструменты, вот для нас это, знаете, некое такое таинство сейчас, да, этих людей мы с вами увидим, они расскажут нам, как у них это вообще на самом деле происходит, что они чувствуют, что им нравится, что бы они хотели подкорректировать, что для них эффективно, и вы увидите процесс подписания, процесс, скажем, рекрутинга с другой стороны, да, с другой стороны экрана, то есть вам будет очень легко после этого общаться с представителями таксопарков и с водителями. Мы поговорим с вами о том, как водителю выгодно подписывать пассажиров, скачивать им свое приложение, чтобы это было быстро, легко, ненавязчиво, просто и красиво. Мы поговорим с вами о том, на каком рынке мы, в принципе, находимся и какую динамику ждет наш бизнес на этом рынке. Мы поговорим с вами, ух, вот здесь у меня вообще, знаете, прямо трепещет все, потому что мы готовим для вас очень крутой сейчас инструмент, который усилит, усилит работу любого человека, где бы он ни жил. Где бы он ни находился, какой бы опыт у него не был, мы готовим сейчас инструмент, мы его обязательно успеем сделать до открытия компании, система, которая усилит ваш бизнес многократно, вне зависимости от вашего опыта работы, от ваших связей. И я вам точно говорю, что используя этот инструмент, результат сможет получить абсолютно любой человек» из вас или из вашей структуры. Это невероятно совершенно, да, это отчасти касается продвижения в соцсетях, но это гораздо больше, чем просто, там, не знаю, некий пиар вот, там, на страничках в Фейсбуке, ВКонтакте. Это целая система, которая уже, ну, как зарекомендовала себя, да, она показала уже, на что она способна, она уже дала финансовый выхлоп, поэтому мы вот это вот, это то, что мы готовим. А, кроме того, вечер первого дня ой, второго дня, это уже мы во втором дне с вами находимся, вечером второго дня нас ждет с вами грандиозная вечеринка, вечеринка созвездия Таксфон. Это вечеринка, которая будет проходить в корпоративных тонах, А там дресс-код, вот там прямо жесткий дресс-код, друзья, там все цвета одежды, это желтый, белый и черный, и это будет просто невероятное что-то, тоже готовится много сюрпризов и... Скажу сейчас сразу, что все мероприятие у нас будет вести звездный ведущий, человек, которого многие знают. Если кто-то знает, вот из присутствующих на вебинаре, да, кто такой Александр Снегирев, кто такой Дмитрий Скопин, диджей, пожалуйста, дайте знать. Да, да, Александр Снегирев – это... Ведущий, который входит в десятку самых лучших ведущих вообще по стране, это человек, которого вызывают в, в Монако, он проводит, понимаете, мероприятия. Он проводит мероприятия на яхтинге, банке, корпоративные клиенты очень много. Его вербуют прямо, чтобы он с ними работал и заносит ему его в график вообще за год, за полгода. И тот праздник, который нас с вами ожидает, это будет нечто совершенно грандиозное. И после этого, да, да, вечеринка будет просто жара, вечеринка будет жара. Я знаю, что некоторые люди нам очень завидуют от того, что у нас будет такой с вами звездный состав. И в окончании всего этого, в окончании второго дня нас с вами ждет также еще дискотека, это будет дискотека «Фейерверк», я вам совершенно точно говорю, я знаю, что нас там ждет. Дискотека с сюрпризами, дискотека с такими э, развлекательными, очень крутыми штуками. И тоже в конце можно будет расслабиться, там будет несколько таких пространств, где можно будет и тихонечко посидеть, там с кем-то пообщаться, будут, безусловно, душевные посиделки, которые всегда дают, приоткрывают, знаете, завесу некоторых тайн и создают те отношения, как с которыми мы потом идем вообще из года в год, долго-долго. Это та самая дружба, которая строится на века, и не только дружба. Вот. И третий день, третий день, это день уже окончания, нас ждет с вами брифинг. Когда вы сможете задать все интересующие вас вопросы, у нас будет понятный план мероприятий, но на ближайшее время мы с вами поговорим о том, как нам сейчас будет выгодно выстроить работу, чтобы за ближайшую уже там неделю, месяц и до конца года вы заработали очень интересные деньги. Мы обязательно с вами поговорим о том, что будет на лидерских каникулах, что нас ждет в перспективе месяца, двух, полугода и года, потому что нам важно понимать не только, как здорово нам в моменте, правда, но и то, ради чего мы, в принципе, вообще развиваемся, и куда мы идем дальше, куда мы ведем людей за собой. Бомба, да. А, повторяю, диджея, Дмитрий Скопин. Дмитрий Скопин. Их можно найти у меня там в друзьях в социальных сетях. Александр Снегирев и Дмитрий Скопин. Это, ребята, жара просто. И в конце нас ждет тоже фееричное закрытие. Это будет просто нечто грандиозное. В общем, вот эти, знаете, три дня, это некий вызывает такой совершеннейший трепет. Это... Uh, ну, у нас энергетика поднимается, как только мы думаем про это. Мы, в общем, очень активно к этому готовимся. И билеты, билеты друзья, билетов осталось совсем немного, хотя мы увеличили количество людей, но это, это предел. Больше мы не сможем, правда. Поэтому билеты сейчас, сегодняшнего дня у нас 14 тысяч ровно. Их можно оплатить через, внутренний, через внутреннюю валюту, да, через валюту наших внутренних кабинетов. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Давайте сейчас быстренько с вами пробежимся еще по тем а, вот фотография места, где мы будем, потому что это, безусловно, очень-очень красиво. Это а, парк Отель Воздвиженская», очень красивое место вообще находится недалеко от Москвы. Сразу предварительно отвечу вам: что билеты продаются в одни руки, один билет. А, там участниками семинара являются только партнеры компании. То есть мы не рекомендуем, а, ну, в смысле, как не рекомендуем, мы не участвуем там с семьями, с детьми и так далее, и так далее. Это не отдых, вы сами видите, что программа будет очень насыщенная, и нам важно, чтобы все партнеры пропитались тем видением и тем вообще, что там будет, и перспективами, и дальше могли заработать себе и своим близким хорошие-хорошие доходы обеспечить. Вот, пожалуй, это все. Если у вас есть какие-то вопросы касательно мероприятия, да, спасибо большое за этот слайд. Дресс-код, еще раз повторю, нарядный кэжелл, это на все мероприятие. Первый вечер джинсы, удобная обувь. Второй вечер корпоративные цвета, ярко-желтый, белый, черный. И присутствие желтого цвета все время, всегда-всегда. Вот, это будет, друзья, очень-очень ярко, зрелищно. Кстати, у нас будет еще прямая трансляция. Вот, вы будете делать это, конечно же, через свои соцсети. Ваши друзья и близкие будут за вами наблюдать. Поэтому, ну, как сказать, вот... А, ну, а, последствия, да, последствия вашего участия в этом мероприятии, они будут очень-очень сильными, привлечет огромное количество последователей за вами. И сейчас а по поводу расселения, 2-3 человека, пишите, пожалуйста, вам будут вот всем, кто купили билеты, вам будут высланы формы для заполнения, где вы заполните свои паспортные данные и некоторые еще моменты по поводу расселения и так далее, чтобы у вас очень динамично потом у нас прошел процесс заселения и всего остального. Если у вас есть какие-то вопросы по мероприятию, давайте сделаем так, что вы пишете их через личный кабинет, но мне кажется, что, в принципе, мы все осветили. Задавайте их через своих наставников, давайте, для оперативности, потому что сейчас в личном кабинете очень большой вообще, у этих поддержки огромный просто вал работы. Вот, я думаю, что все мы с вами решили, все мы с вами обсудили, мы в огромном нетерпении и очень-очень активно готовимся, и сейчас... Я приглашаю на эту, чуть не сказала, сцену, я приглашаю к микрофону, к экрану этого монитора человека, по которому все, я знаю, что очень сильно соскучились. Напишите, пожалуйста, если звук, поставьте плюсики, если со звуком все хорошо. А, да, звук есть, все отлично. А, приглашаю человека, по которому я знаю, что все очень-очень соскучились. Мы его любим, мы его ценим, мы счастливы от того, что мы с ним в одной команде. Это топ-лидер компании и член стратегического совета, человек, который вдохновляет нас невероятным образом, человек, который просто является генератором всего происходящего, встречаем Александр Семенов. Вот и я. Здравствуйте, ну стандартно, я так понимаю, в принципе связь хорошая, звук хороший, если все хорошо, давайте плюсы поставим. Ну, отлично, все. Плюсы пошли, все на связи, ну, после НЕСа, мне кажется, все понятно, что нужно делать, что нужно собираться ехать, ну, не некоторые напутствия, чтобы у вас было, наверное, как, как мне кажется, иногда люди не понимают, хотя те, кто купил билеты, наверное, все, все, скажем так, у всех все четко в голове, потому что на самом деле мы проживаем не просто интересные события, а, наверное, даже не наверно, а сто процентов исторически. Вот бывает такое, когда создается история, создается нечто грандиозное, интересное. В большинстве случаев огромное количество людей, конечно, в эти этапы сомневаются, И есть те люди, которые в состоянии обладать удивительным качеством, таким как верить, уметь создавать все эти процессы, влиять. И по большому счету именно эти люди являются, скажем так, причиной каких-либо свершений с точки зрения вообще нашей с вами жизни. Вот мы с вами сегодня находимся не просто в интересном, а, наверное, в, сам, в самом интересном этапе. Мы с вами находимся в момент не просто зарождения, а в момент уже практически рождения проекта «Таксфон». Он про прошел очень серьезные этапы, от, допустим, момента, когда мы начинали, знакомились, все это будет рассказано, какая история, с какой динамикой мы подошли к старту. И нужно осознавать, что мы сейчас находимся не на финише, а вот только-только, на самом деле, все только начинается. Мы с вами будем являться свидетелями, когда нам будут презентовать приложения, все его технические особенности. Плюс я знаю, что практически целый день это будут сплошные новости, касаемые и технической части, и стратегической, и того, какая сегодня обвязка куда проект выходит, какое количество языков уже в приложении, как с этим всем заниматься, какая ближайшая стратегия, и если вы серьезно относитесь к бизнесу и этот бизнес для вас инструмент, на котором вы хотите создать серьезные себе доходы, то, конечно, нужно будет на мероприятие. Я даже не представляю, какими словами нужно объяснять, насколько важно присутствие там и у вас есть уникальная возможность присутствовать ни одному, потому что помимо того, что в ваша голова, ну, произойдет такое невероятное расширение сознания, вы действительно осознаете, что вы соприкасаетесь с махиной настоящей, с проектом, который не будет просто каким-то маленьким предложением, он уже сегодня будоражит огромный, огромную часть населения, огромные скажем так, пласты бизнес-среды, вообще внимательно очень смотрят, и банкиры, и аналитики, и все видят, что да, действительно, вероятность того, что так случится и будет достаточно серьезным и э, весомым приложением, она практически, ну, да, на наш взгляд, так почти 100% вопрос пройти определенный этап. Сегодня, конечно, есть э, то удивительное состояние, когда бизнес зарождается, есть возможность в этом бизнесе заработать очень большие деньги. И вот, э, скажем так, распределение этих карт, ресурсов, какие люди действительно воспользуются по-настоящему. и не просто изменят, а, мне кажется, попадут в сказку, потому что каждый раз, когда человек не зарабатывал, начинает зарабатывать, да, хотя бы там даже 500 тысяч в месяц, это очень серьезно влияет на его изменения с точки зрения жизни, взглядов на будущее, а тут люди, если мы на предстарте уже ребята зарабатывают по несколько миллионов в месяц, то я думаю, там цифры к десяткам миллионов будут подходить, и все это будет очень четкое понимание того, что будет происходить. Вы наверняка знаете, что у нас там в будущем еще кое-какие запуски приложения. Все это вы будете видеть, все прям будете ощущать, прям такое, знаете, током пройдет по каждому. Вы действительно себя поблаг... поблагодарите, что вам хватило ума или безумия оказаться в таксфоне именно в нужный момент, когда по большому счету нужны люди, кто будет на это влиять. Вы не представляете, какой кураж ожидается дальше, какая стратегия у компании, что она вообще планирует, какие квантовые скачки будут происходить, и по большому счету все то, что вы знаете о таксфоне, для вас будет понятно, что вы еще ничего в принципе не знали. О таксфоне, понимание таксфона будут именно на мероприятии дано, потому что там будет ну, со всех сторон это все дело показано, про, про каждую кнопочку рассказано, и что компания предполагает в ближайший год вообще сделать, и какие объемы, какие деньги вас ожидают. Я вам желаю, как, как обычно, я вам желаю купить много энергетика и не поспать. Октябрь, 17 октября уже близко. Есть промоушен на октябрь касаемо долей, и мы сейчас объявим, в следующую среду будем объявлять уже чуть больше, но сейчас принято решение не менять количество долей до 17 октября. 17 октября, как только начнется событие, Количество долей очень резко уменьшится на пакетах. Вот до 17-го, какой сейчас есть, ну, скажем так, на минимальном пакете, это 10 долей, на среднем пакете это либо 20, либо 40 долей, на максимальном пакете, да, вот, спасибо, включили, либо 50, либо 100. Вот эта промо будет ровно до 17 октября. 17 октября сюда уже не входит, то есть последний день 16 октября до нуля часов, вот этот промоушен будет действовать. 17 уже доля изменится, в следующую среду вы узнаете с какой динамикой будут меняться доли, ну естественно они будут уменьшаться, поэтому у нас есть сегодня хорошая возможность повлиять на то, чтобы люди вошли еще в бизнес по достаточно приятным условиям, потому что то, что вы узнаете в октябре, вы поймете, что это все будет продаваться и без долей, с невероятной скоростью все будет лететь и будет куча всяких технических мулях, будет невероятно много фишек для улучшения бизнеса, когда вот это вот удивительное состояние, когда я могу сидеть дома, а бизнес развивается, это все будет представлено и вы действительно ну, будет гигантский скачок с точки зрения роста, все это осознают и конечно максимально воспользуются всеми инновациями, которые компания приготовила, те люди, кто приедут, ребята, Приедьте не одни, потратьте сейчас время, понятно, что всегда все непросто доносить, но потратьте время, бейтесь за каждого человека. Сегодня плюс один человек, завтра это плюс 10 тысяч. По крупицам всегда бизнес формируется. Сегодня есть возможность повлиять на то, чтобы вы максимальную часть этого рынка захватили. У вас есть самое ценное и самое золотое, вы очень богатые люди. В случае, если вы правильно распорядитесь временем, у нас у всех с вами одинаковое количество времени, 24 часа в сутки. Вопрос, куда вы их инвестируете? Либо кто-то смотрит телевизор, либо кто-то страдает, либо кто-то идет и проводит встречи. Я вам желаю сегодня сконцентрироваться на количестве встреч. Ребята, самое благодатное время сегодня работать. Сегодня проводить нужное количество встреч. Я даже вам советую не, не, не, не спать, не есть, просто встречу. Вот попробуйте выжить максимум. Сконцентрируйтесь и выживайте. Вы себе будете благодарны. Этот бизнес не делается веками, этот бизнес не делается годами, этот бизнес делается за несколько месяцев. Более того, у некоторых людей этот бизнес исстреливает за несколько недель. И самое идеальное время – это работа перед событием. Когда вы вывозите людей, они погружаются в мероприятия, и у них происходит просто э, некая трансформация, скачок, они потом едут и подписывают вам целый страх. Я вам желаю всем воспользоваться. Не будет никогда второго такого мероприятия. Будет следующее, будут дни рождения компании, будут новые этапы, рождение новых сервисов, но никогда не будет вот это вот сердцевина, в которую вы можете попасть. Сегодня в вашей жизни очень много решается, и вы можете сделать так, чтобы вы максимально хорошо подошли к этому процессу. Сделайте так, чтобы вы сидели не один, максимальное количество людей, сколько можете вывозить, не вникайте сейчас, сколько там билетов осталось, берите, билеты уже подорожали, по 14 тысяч сегодняшнего дня они будут продаваться. Но в любом случае, берите, мотивируйте как можно быстрее. У вас есть время, ребята, время. Вы каждый можете привести еще по 10 человек. Вот кто-то будет задумываться, а кто-то возьмет и привезет. И Вы не представляете, насколько он станет богат, насколько его структура, в какой динамике это все будет развиваться. И рынок, он не бесконечен. Кто-то придет и займет максимальное количество рынка. Ну что, огромное спасибо за ваш труд за то, что вы работаете. Я вам желаю всем сейчас ринуться в кабинеты, сделать хорошие объемы до четверга, заработать денег, купить себе и, и не только себе, а своим еще людям. Постарайтесь, чтобы они успели купить билеты. Ребята, события ничего подобного в истории так не было, Это по-настоящему открытие. Это реально мощнейший старт одного из самых интересных проектов на, в наше время, в которое мы встречаемся. Я желаю вам там быть не одному и огромному количеству людей дать возможность присутствовать на этом историческом мероприятии. Спасибо огромное. Я еще хочу пригласить человека, который вам тоже даст некие напутственные слова, подкорректирует некие технические моменты. Под ваши, как говорится, бурные аплодисменты к этому микрофону член стратегического совета Мария Алдашова. Все, спасибо вам, до новых встреч. Да, друзья, и а, я... Собственно, вернулась а, с невероятной энергией. Спасибо большое, Александр, потому что, ну, мы тоже залипли. В очередной раз возле экранов вы поняли, что надо, надо больше делать. Короче, надо больше команды выводить. А, самое главное, то, что вдохновляет, это то, что действительно мы а, сейчас а, в начале старта, великого старта. И а, рубрика... Каникулы с такс фон, друзья, я поздравляю всех тех, кто делает. Я знаю, что есть уже большое количество людей, кто сделали минимальные условия для того, чтобы уже попасть на данные каникулы. И вы помните, что у нас программа на лидерские каникулы 2017 выглядит таким образом. Если вы наберете 3 миллиона рублей в слабой ветке за период до конца октября, до 1 ноября, вы получаете... 100% скидку и поездку уже в Таиланд на а, одного человека. Если 2 миллиона рублей, то вы получаете скидку в 50%. И полтора миллиона рублей в слабой ветке, то 30% вам оплачивает компания, 70% оплачиваете вы. Друзья, то, что сейчас уже нам известно как а, партнеры, которые сделали, сделали уже полностью оплаченное мероприятие. Вот мы видим наши лица, и здесь пополнение. Если вдруг вы не увидели себя на этом слайде, то срочно дайте нам знать о том, что у вас уже выполнены каникулы, и мы с удовольствием вас поздравим. Итак, друзья, у нас пополнение. Владимир Мошкин, поздравляем тебя, выполнил квалификацию и едет на каникулы в Таиланд за счет компании. Это наши первые таксотайцы. Если есть еще какая-то информация, пожалуйста, отправьте членам стратегического совета, и мы в следующий раз обязательно вывесим ваши фотографии. Итак, друзья, в ближайшее время список будет пополняться. Если, ну, если вы хотите отдохнуть в хорошей, прекрасной компании, друзья, еще и полностью оплаченной, и знать, куда у нас идет компания, то я вам рекомендую делать это все намного быстрее. И... Под ваши, друзья, бурные аплодисменты мы закрываем наш сегодняшний вебинар с тем, что каждый сейчас может поехать не один, а со своей командой на то мероприятие, о котором сегодня было рассказано, на наше открытие. Все ваши вопросы, которые у вас есть, друзья, обязательно задавайте, и мы ответим на следующем вебинаре в 12, до 12 часов каждого вторника. И желаем вам потрясающего великолепного настроения, продуктивности, ну и, собственно, чтобы вас на открытии, на нашем старте было большое-большое количество вместе с командами, друзья. Мы с вами прощаемся, до новых встреч и до следующей среды в 12 часов. До встречи.